Всем привет! Меня зовут Александра, я волонтер Хора Транспорт. Мы продолжаем серию лекций в рамках образовательного лектория Хора. Тема моей лекции – «Стресс. Часть современной жизни». Современный мир – это постоянство пребывания в информационно-ситуационном стрессе, где принятие решений для обычного человека должно быть сверхскоростным и постоянным, а он не на войне. Но нагрузка для психики именно такая. Сегодня в любой профессиональной деятельности, даже самой спокойной, нормой становится постоянство нарастающего сверхстресса. И эта норма уже навсегда. Мы все привыкли воспринимать стресс как нечто негативное в нашей жизни. При этом зачастую забываем, что стресс это ее неотъемлемая часть. Давайте попробуем посмотреть на стресс немного с другой стороны. Например, в психологии есть такое понятие, как хороший стресс. В этом случае в организме происходят те же процессы, как и при обычных стрессовых ситуациях, то есть выработка адреналина, кортизола, учащение пульса и дыхания. Но они не приносят негативных последствий для нашей психики и физического состояния. И мы этих стрессов не боимся. Мы испытываем хороший стресс, когда катаемся на американских горках или, к примеру, идем на первое свидание. Данный тип стресса наоборот мобилизует наши ресурсы, делает нас более продуктивными и заставляет нас чувствовать себя живыми. Если человек не часто или совсем не сталкивается с хорошим стрессом и не преодолевает трудности, он начинает чувствовать нехватку мотивации что-либо делать и даже иногда перестает видеть смысл в жизни. Второй тип стресса условно можно назвать плохой. Он возникает как реакция на неожиданные ситуации требующий пароль, безотлагательного решения. Подобный тип стресса могут вызывать дедлайны на работе, внезапно изменившиеся договоренности, неприятности в личной жизни и так далее. Однако, если человек способен быстро справиться с ситуацией, взять ее под свой контроль, он сможет благополучно преодолеть все препятствия и получить жизненный опыт. Есть еще одна очень интересная мысль. Некоторые виды плохого стресса можно превратить в хороший стресс, просто поменяв отношение к нему. Например, увольнение можно воспринять как конец карьеры, а можно принять как вызов и начать свое дело или сменить место работы на более перспективное. В США было проведено исследование, по результатам которого ученые выявили, что высокий уровень стресса увеличивал риск преждевременной смерти на 43%, но только среди тех людей, кто действительно считал стресс вредным для себя. Те же респонденты, кто признавал, что испытывает стресс, но не считал его влияние губительным для себя, преждевременно умирали намного реже. Можно выделить еще один вид стресса – хронический стресс. Его, в первую очередь, характеризует длительность и неконтролируемость. Человек, испытывающий данный тип стресса, склонен воспринимать любые изменения и трудности, даже самые незначительные, как проблему. Хронический стресс может стать причиной эмоционального выгорания, нарушения сна, снижения иммунитета, повышения тревожности и депрессии. Стоит оговориться, деление стресса на хороший, плохой и хронический весьма условное. Под понятием «стресс» подразумевается особое, неспецифическое состояние организма, которое возникает как ответная реакция на воздействие факторов, угрожающих нарушить равновесие, и постоянство его внутренней среды. А отрицательный он или положительный – это уже определяет каждый человек сам. Умение справляться со стрессовыми ситуациями называется стрессоустойчивостью. По исследованиям слово «стрессоустойчивость», как одно из сильных качеств кандидата, находится на первом месте по популярности. Соискатели работы небезосновательно предполагают, что именно умение справляться со стрессом заинтересует работодателя в их кандидатуре. Поэтому каждый человек хочет быть стрессоустойчивым. Возникает логичный вопрос. Как развить в себе стрессоустойчивость? Зайдя в интернет, можно увидеть, что на различных ресурсах предлагаются методики по типу мыслите позитивно, оградите себя от ненужных проблем, сбалансируйте график и делитесь переживаниями. Однако в ситуации, когда человек вынужден Каждый день пребывать в состоянии сверхстресса подобные техники не работают. Что важно понять? Таблетки от стресса нет, но выход есть. Это пробуждение эволюционного природного покоя и действия одновременно и их сознательный тренинг. Тренинг подобного типа покоя, неразрушаемого напряжением, предлагает практика хора другими словами, это тренинг природной эволюционной мобилизации, при которой ваше внимание, дыхание и гравитационный центр в животе объединены в одно целое. Это зона принятия решений, готовность совершить действие или отмена команды к действию. Управляемый, контролируемый, нарастающий покой в действии — это увеличение выносливости как физической, так и умственной. Без этого просто выгорать. Если совсем просто, покой в действии – это когда вы способны быть активными физически либо умственно, при этом вы не будете уставать и напрягаться. Согласитесь, звучит довольно легко выполнимо. Но проблема в том, что современный человек не знает, что такое покой в действии, а значит и не знает, как тренировать и накапливать эту психическую силу. Поэтому он в конце концов начинает накапливать стресс со всеми вытекающими последствиями. Итого, таблетки от стресса нет, но выход есть. Тренинг природной эволюционной мобилизации. Осталось сделать правильный выбор.